Меня зовут Никитин Олег Валентинович. Я работаю водителем бульдозера. В бульдозере кейс. Я создаю отвал, делаю дороги, формирую на складе песок, работаю с различными грунтами. Глина, песок, щебень. В кабине кондиционер есть, радио есть, все отлично. Я один часов работаю, не устаю. Кейс-техника сделана для людей. Меня зовут Балыбин Александр Александрович. Я являюсь работником компании «Обл Неруд Пром». Наша компания занимается добычей и переработкой печально-грунтовой смеси. На данный момент мы используем только два бульдозера – «Кейс-2050М». Бульдозер «Кейс» хорошо себя зарекомендовал при скрешных работах. Он уверенно себя чувствует на мягком грунте. Техника «Кейс» – это оптимальное соотношение цены и качества.